Руководство по коммунизму Коммунист не может действовать в одиночку, поэтому нам понадобятся сторонники и единомышленники Затем нам нужно создать новое правительство, которое было бы сосредоточено на продвижении интересов рабочего класса, а не богатых капиталистов Это новое правительство должно контролировать заводы, землю и ресурсы, использовать их на благо всех Или в своих личных интересах Нам также необходимо убедиться что у всех есть равный доступ к ресурсам и возможностям, независимо от их национальности, ориентации, возраста, Бам! пола. Это означает избавление от идеи частной собственности на средства производства. Мы должны работать вместе, чтобы поддерживать друг друга, вместо того чтобы конкурировать. Построение коммунизма это непростая задача, но если мы будем работать вместе и сосредоточимся на создании справедливого общества, мы сможем осуществить задуманные.